Здесь даже солнца не видно Говорят, здесь нехуй ловить Но, но мы, мы в собственном ритме Мутим то, что помогает жить нам Пропитанный бытом и пылью Здесь без масок скрасок Сказку сделать былью и время шепчет алкию, Но мы мутим то, что помогает жить нам У нас обновление, у нас теперь фоточка в рамочке Там можно как-то сделать, по-моему... Так чтобы. Там, по-моему, этот мани можно сделать, только я забыл, как это в консольной команде делать Отлично. Одну команду мы нашли. Когда-нибудь наймем смп на наш канал. Который будет вот так вот посты в сторе сделать. Соцсети распространять контент. <музык> ну ч? Начинаем нашу первую катку. Как говорится, главное не обосраться, не умереть. Ванфаер. Джангл Ван. Блин, знаете, я сижу в шестяных носках, а я что-то спарился совсем. Класс. Так, у меня есть гениальнейшие пацаны. Хорош. Сейчас я жду, пока эти будут. Ну не! Нельзя стоять на месте. Блин, нельзя ничего сделать, блин. Снял носки, скидный ну вс, ковзда, блин. Вс, Танчик, сконцентрируйся на игре. Хватит М -м -м -м. распространять посты ты ВКонтакте, вс. Опа! Смаков был убит, товарищ. плеха муха good job чё чё чё блес ёп твою мать я просто сказал на и good все Почему обязательно-то надо передраздивать, блин, и как я могу с такими выигрывать? <свист> так, ну эта игра, на самом деле, не настолько безнадежная, как кажется. Да, очень много тупых действий, вот вообще спорить не буду. Просто охуенно. Лучше ничего не видел, нет. Блин, и встали. Чё встали? Сво... Собственно, не попал, Сарян. Куда я? знаете как? Садитесь, садитесь, играть за КС, думайте, ща всех порву. А вот нихера не получается. Печальная история. нафиг Thanks. а он с обидовом ходил nice. your mouth. это что за агрессия мы как браунт выиграли а тут похвалил а тут такой счет ему чувак я на втором месте как бы в команде <сосе> какой счет ебал? ладно не обращаем внимание интересные люди попадаются конечно местами <смех> <смех> Чувак просто на прочитал прочитал фразу до турецкого и сказал ему Shut Your Mouth. <смех> Слушай, это универсальная вещь. Можно наверное на любую. Кот, заткнись. Э, Мы же заткнись. Клавиатура, заткнись, все, заткнитесь. Вы ну, Видите, какой прицел? Если бы я сейчас умудриться выбить ему это будет прям по скуты. Я вам скажу. Но ни хрена так не будет. Блин, два патрона. Oh, no. <связь> Remember, <связь> На ровном месте срутся. Этот, блин, не попадает с совидов, с, с блин, точнее с XM0, короче, с дробовика, который Скорострельный. Классика! Господи, что в этой игре происходит? Блять, опять. И я очень-очень-очень рассчитываю, что у нас все-таки здесь пойдет все хорошо. Коннектор okay. ван. Господи, включи мозги, ч ж ты так бездумно ты выходишь? Oh, О, Самая неожиданная встреча. Oh, Чикан чикан, чикан. Как бы я действовал по инфет? Я ведь мне сказали в инду, я следил за Винду. Сказали кичен, я стал от, оттягивать, чтобы играть на время. В итоге я выяснил, что это не была не самая лучшая затея он в подвале играет, что ли? Походу, не всем в Турции провели интернет нормальный. В общем, ребята, вот теперь, мне кажется, я имею право сказать, я по факту поменял шило на мыло. Это печально. То есть те пацаны, которые, по идее, у нас выиграли, не лучше играют, чем те пацаны, которые против нас не выигрывали. Сука. это да, сука как вы блять умудряйтесь сети ван good job. мы взяли раунд 10 3 вау wow. oh, Блять, да что ты будешь делать F Fucking piece of fucking shit Да как вы так, сука, быстро-то сливаетесь, что я ни хрена не успеваю Апартмент, uh, short, short apartment Что он делает? Господи, ники.. Ну, Ч ты за гранаты-то за. <свист> Ещ один. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> я вахую! Я вахую! Что это? Один навоз с гранатой грохнули, второго гранаты грохнули. Что это за люди? Это не люди, это мутанты. One car one apartment. Харе говорить ересь в TeamSpeak, блядь, пацаны. Я предупреждаю, последний раз. Вы, блин, выиграть хотите или хуйнёй страдать? Я вот, у меня есть ощущение, что вы хотите хуйнёй страдать. Пожалуйста, пацаны, на будущее, всех тех, кто сейчас смотрит эти катки, я думаю, многие и так понимают. Если вы хоть идете в командный вид спорта, пожалуйста, блин, выкладывайтесь на 100%. От того, что вы будете друг друга оскорблять, ничего не изменится. Вы будете проигрывать и проигрывать, проигрывать и еще раз проигрывать. Либо вы изначально понимаете, что командные виды спорта не ваши, идете в какой-нибудь, блядь, PUBG или Fortnite, либо, либо идете в Counter-Strike, но, пожалуйста, отдавайтесь по полной. Задолбало, блин. Съем тогда шоколадку, у меня печалька. Да ев ты, помпа-то в Андерре! Я знаю, стои, стои. Я вот тоже думаю, что Не, ну в принципе можно было бы выбить. Не, лучше соседлю. Ну нафиг. Я, конечно, понимаю, что по факту это, конечно, может я запорчу игру, но.. Чувак им, в принципе, мог дать инфу. 15 seconds ago you say safe, I just safe. Какая-то сегодня не ересь, конечно, не игра в Counter-Strike. Так, Там на шорте были пацаны есть смысл на А, у тебе... есть смысл на шорт идти. Господи, ваншорт. Так, пистолета нету, чтобы застрелиться Веселиться ничего никто не повесит Господи, бляхо, Мои, мои руки Их отрезать бы за такой, блядь, зажим Вообще, блин, Что за, что это за фигня Что если, блядь, у команды не пошло Ха -ха -ха -ха. Так и все не летит Топовый фрагер, 20 убийств. Толку... Ноль.